Всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ. И, седьмо... И сегодня я снимаю видео, которое называется «Мама, купи мне котянка. И давайте начинать. Так. Мама, куда мы едем? Мы едем а, на рынок. А зачем? Ну, нам надо купить вещи. А это там, где животные? Да, где животные. А может, у меня животные? Нет, точно надо. Не хочу, я только ради еду с вами, потому что шопинг и у меня крылья не влезают в эту машину, ай приехали, паркуемся ай яй яй, -яй, -яй. все давайте вылезаемся и идемте а мы уже будем там искать вещи а что, в торговом центре это нельзя было купить? нет это в торговом центре нету. Там какие-то стройматериалы или что-то такое-то для нашего дома. Да, в магазинах, к сожалению, не было в наличии. Вот мы и идем. Хорошо, пошли. Да, вот, как тут много очень продавцов. Покупайте кроликов, самых милых существ. Кроликов. Вот таких вот красивых. Покупайте кроликов. Вот, смотри, какие милашки. Ты же хотел себе... Питомцы, давай тут и посмотрим. А вещи строительные. Да потом. М -м, такие хорошенькие. Ну да. Покупайте кроликов. Сколько они стоят? А, две тысячи. Ничего себе. Это маленький крольчонок. там. Да. Ну, интересно. Можно будет купить. Я не люблю кроликов. Хорошо. Кто тут дальше? О, собачки. А -а -а -а! Собаки, собаки. Я обожаю собак. Обожаю собак. Не очень люблю. Средний. среднем. Покупайте собак. Вот таких красивеньких. У нас тут три э, мальчика и одна вот такая беленькая девочка. Покупайте собак. Сколько это собачка? Тысяча рублей. Ого, здорово. Можно будет и собачку купить, если хочешь. Хочешь, собаку купим? Нет. Попугай и разные виды птиц. Сол, попугаи. Продаются даже эксклюзивные птицы. Покупайте. Хм, птицы я не очень люблю. Но, в принципе, очень даже и милые. Ну я так люблю в принципе. Красивенький. Можно быть птичку купить. Покупайте сов, попугайчиков. Мне нравится очень вот эта вот сова. А, кстати, они стоят 500 рублей. Ну, хочешь, купим тогда все, давай. И кто тут дальше? Покупайте У -у -у. котят за 150 рублей. 150? Но это глупость, же. Ой, какие хорошенькие! Мяу, мяу, мяу, мяу. Да что в этих кошках может быть прекрасного? Фу. Ну, в принципе красивые. Покупайте, они стоят 150 рублей, одна штука. Да, одна штука. А в первом ряду мальчики, во втором девочки. Ой какие хорошенькие! Мам, купи мне эту, пожалуйста, эту розовенькую, пожалуйста, купи, купи. Нет, доча. Давай лучше купим птичку. Я не очень люблю кошек. Они мне не очень нравятся. Ну, мам, давай хотя бы потом котенка... Нет. Ладно, пойдемте, это уже в строительный отдел. Да, пошли. Ну. Птички тоже. Мам, давай хотя бы птичек купим. Ну, ладно. Так, 500 рублей, да, купить можно, пожалуйста, вот эту? А другой будет скучно, давай еще вот этого. Ну, хорошо, она а, что-то сейчас. Так, с вас 1000 рублей. М -м, вот, держите, М -м, спасибо за покупку. Вот такие хорошенькие, хорошенькие, хорошенькие, хорошо. Ну, мама, мы же готовили багажники место для котеночка Ну, да, конечно, извините, Я тут не очень хочу покупать. Хотя вдруг они какие-нибудь некрасивые. Они даже не бороются. Ну и что? Они зато очень индивидуальные и красивы. Доченька, давайте лучше куплю нормального породистого кота, чем вот этих. Да что вы тут стоите? О, высов купили. А, ой, да, кстати, их надо не забыть. Вот сюда поставим их. Давай палочку с птичкой одной не вторую. Вторая, стой. все. Да. Вы все, вы что, хотите, что ли, вот этих вот кошек купить вам? Мне кажется, какие-то нездоровые, не знаю. Да, как-то слишком дешево. но мам, ну, хотя бы такой ну, хоть самый э, некрасивое, некрасивый Ну, купите мне кошечку. Вот такую красивую. Нет, доченька, прости. Ну, пошли в следующий отдел. Нам еще, так скажем, покупать и покупать строительные материалы. Нет, мама, я хочу купить котенка. Доченька, нет. Мама, да. О, Господи, хватит спорить. Пойдемте уже все в отдел. Берите ваших сов и так достаточно, и так дома. Мало на ваших птиц всяких. Не согласна, пошли. Пойдем. Ну, ладно сейчас только прилюблю сов ну, как бы, чтобы они это держались ить, ить. не держится может их куда-нибудь прилюбить сейчас. стой, сова не хочет, ну хорошо я ее в руках пони... Су. Ой. и другую так, что там интересно? М как много всего. О, какие котики. Так, я оставлю слов, а то они подумают, что это я им еду. Они у вас точно 150 рублей? Да. Они хорошенькие? Да, это самые хорошенькие котята. Хм, миленькие, миленькие. А сколько один стоит? А, ну, я же говорю, 150 рублей. То есть точно 150, прям, как у вас тут указано. Да. Скидка. Mm. Какие девочки? А, а девочка столько же стоит? Да, они все одной цене. А Розленька, как зовут Кетти? О, можно мне эту Кетти? Mm, какая милая. Хотите купить и мальчика? Он, не знаю, как-то... Мне вообще даже одну не разрешают. Ну, купите, если хотите. А, давайте вот этого куплю. Um, В общем, давайте я их всех куплю. Всех, всех при всех. Um, ладно, не падайте. Их тут шесть, да? Да, шесть. Хм. Вот тогда платите. А сколько с меня получается? а! Удалось. Держите вот вам тысячу. Значит, не надо. Мне, все равно. Я их очень хочу. Так, как бы их спрятать? Эм... Ладно, никак. Дочь... Мамочки. А что? Сестра. Это где-то кошки побежали. А. Простите, ваша дочь выкупила всех кошек. Что? Давай одну дочь конечно, очень рада, что ты так щедро относишься к этим котам. Ну, мама! Ну, хотя бы три штучки. Я возьму тогда вот эту девочку. Мяу. Вот эту девочку. А можно четыре? Ну хорошо, только давай не шесть. У нас на шестерых не хватит места. Вот этого, вот этого сюда, сюда. И вот этого. А этих, да, двух оставляний мне не нравится. Хотя, мам, мне вот этот вот нравится. Что, дочь. Вот этот. А мне вот это нравится. Ладно, мы берем шесть в итоге. Шесть? Ну, хорошо. Она уже заплатила все равно. Ай, ну ладно, пойдем в машину, наши любительница питомцев. Ехаю, я буду валяться среди них. ля ля ля ля ля ля ля ля а, совы! Совы, господи, совы! Одна сама. Мама ее вторую потеряла. Она у меня. Смотрите. И учитесь обращаться с питомцами. Она у меня на голове. Ха -ха. Не падай. Я ее вот сюда положу, сейчас спрятаю птичку. Все. Это хорошо. Так, другая птичка Она у нас на палочке. Ее мы легко будем переносить. Да, дочь, но у нас не хватит мест машине, чтобы всех этих котят принести. Да, не бойся, мама, все будет хорошо. Пойдемте тогда в машину, пойдем. Эм, как-то так-то мы тут разместились. Тут сова, тут мой котик, тут еще одна сова, тут я. Меня там даже не видно за волосами сестры, вот я где. Черный кот, я там под черным, Вот там он. Еще где сова, вон там беленькая кошечка царапка. И что ж, вот такой дружной компании мы едем домой. Если тебе понравилось это, то ставь лайк и подписывайся на мой канал. Всем пока! Пока-пока!